Всем привет, поехали. <Слышко> так хорошо, что кричать хочется от счастья утром. Опоздал. Куда ж Каренечка могла опоздать-то утром, инстаблогерша? Доброе утро. Хочу выбрать ну салат вон тот возьми с капустой сидел каринчика на пп и гуляла с этой капустиной целый день целовалась все что угодно с ней делал даже мороженым это пп кормила она вот и Ничего. И ничего. А потом она меня бросила. А потом ПП ее бросила. Правильное питание. Вот. Ой, ладно. Бери уже свой бургер. Бургер, да? У -у -у. Я просто Обрадовалась. Коричка обрадовалась. Вау. Коровы у меня такого не было. Я еще хочу курить. Ну что? Спиночку отмастировали? Теперь... «Попочку». «Не надо попочку». «Я все понял». «Не надо попочку!» ладно. «Я понял!» он «Руки подержите, я их видела». «Опф!» «Я этим итальянцем Смешной массажер. он у давы тоже был, кстати. «Назнакомый голос. Зин, чё за итальянец?» «Итальянский итальянец». «Это таджик, Зина». «Ты чё, вообще-то я итальянец». И стал говорить по-русски. «Итальянец, и итальянец. Да узбек, я узбек!» Не надо бить никого, ё -моё. Он так сам скажет, кто он. <решит> Карина Кросс, будут проблемы? Звони, Тигр на связи, 25 на 7. Смотреть глаза и на кулачины. Кирилл неадекватная личность. И в конце одно и то же. Кулаки, тыр-тыр-тыр. Группировка, двойка печи, никто не вечен. Вот это прыгони, это херня. Спасибо. Осознали, спасибо. Осознали, что Кирилл дурак. Не ну, ну что за снято, а? Вот это вот, что в елике, что не в елике. вот это туда сюда, туда сюда, да шо за, вот это, что шо шо за, за хули, ты... да что за, да что за, да что за, да что за, да что за, да что за, да что за, да что за, да что за, что за, Толкаешь туда-сюда! Пешком иди. Пешком пошла. Где отсюда! Видео сегодня! Видео новое будет сейчас! А мы его посмотрим. Ну да чё вы такие кислые, а? Ну сейчас пойдем по Красной площади погуляем, попуткаемся. А я не была, так что там вот, закрыли и улыбнулись. Так, э, я сейчас заморожена, пойду. Приехала Зина в Москву с друзьями, с теми же. И командует, уборщица командует, кто куда кому пойти. Давайте, давайте, что вы, ну гуляем, все как колхоз. А, а надо ну, да что-то делать. Плошной колхоз, Ну, смешной. Ты чё? Смотрите, что с итальянцем познакомился. Зин, что за итальянец? Итальянский итальянец. Это таджик, Зина. Ты что вообще ты? Я... А как он узнал, что он именно таджик? Таджик, так как узнал? Итальянец. Итальянец. Да узбек, я узбек тебе. Так бы сразу, бля. Парни, на съемках прикалываются, ё-моё. Видимо, съемки в радость. Слата, кто заберёшься? Ну что, вот, говорит, это можно пожрать ходить. Давай-давай, сейчас пожарём. Алита, Дарин, а сколько у вас это, средний чек по деньгам? Дин, День, может, не надо? Пять тысяч. А ты 5 Пять тысяч, Пять ты... тысяч, а зарплата 30. Никто не пойдёт в кафе такое. У очень красивые зеленые глаза. Почти не не, ну, не пошел, не по плану, подписчики поймали Кариночку. <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Добрая Карина, это самое. Зину включает вовремя, ух! Давай с нами Хочу же памятник Кайф от души Да не за что, пока Это что было сейчас? Ну ты на блогершу одну известную какой? Не только похожа, ты она и есть Б... На каком блогершу? Ты че? Что, на что на они кар... со фоткались? На Карину Кросс Твою мать, названия еще какие? Название, да ты сама придумала. Хорошее название. Ты на них не обижайся, да? Они вот два полоумных, они Слушай, пойдем поговорим. Оставишь нас наедине. Ээ, слышь, наедине, мне вон от скрывать пойдем, нечего. Да, первый час видит, ничего скрывать не нужно. Вообще. Да, слушай, да, я да, тебе сказал, то попробуй его опять мама, бить. Мама, Слушай, ты бы распустил свои волосы, так у тебя красиво это получается. Ты что, опять свои вот эти вот яйки чё? подкатываешь? Яйки подкатываешь, знаешь как? Я чисто... Мутуру... И сзади его мутурусит, ё-моё, понарошку. Да не, я чисто тебя пригласить хотел бы. В кафе, кино, там, куда, там, чего Ты делаешь? своего этого долбанутого! Ты своего долбанутого в шорточках держи, и никуда не, вы... не выглядывал, чтобы он... Слушай, иди сюда. иди сюда. Слушай, Зима, у него подписка московская. И чё? В Москве можешь прописаться, сразу как женишься. Красивые глаза. Я тебе говорил на... Давай-давай, не теряй возможности! Да ты его не трогай. Да мы чисто. Мы просто тренируем его. иди сюда. Тренируем, чтобы готов был к муту-к Готов. Он был сильнее! Стой здесь! Стой стой здесь стой. Давай, давай чё? Не будем это пятками долго тереться! Давай сразу, короче, это в и, и жениться! Зин, давай не будем торопить события! Да, да ладно тебе! Да отпусти ты этого придурка! А. а! нет! Вот такая встреча. Еще раз Санька с Кариночей, с Зиной. Видимо, скоро поженится. Заберём телефон в пиздец! Ну, Нельзя незнакомых подпускать своему телефону никогда. Кайф природа. Так я за мясом, ты иди костер разжигай, хорошо? Ты чё наделал? Я разжигал багал. Че-то сожгли просто сарай целый сожгли для съемок. Килки на килограмм мяса? А чем тебе большое не устраивает? Нормально шашлычки у вас забалдали, Мясо, мясо. Давид, мне не нравится с тобой гулять. Почему? Блядь, что ты? Да, на коне а она так идет. Ну, видимо, тоже как, как Сюша, тоже лошадь. Рядом. Не нравится, а все равно идет. Как, как миленькая. Короче, прокиньте. Смотрим. Может, пожарим, а? Давай. А что там, девчонки, рода, давай. Пожарим, и стали мясо. Бар какой-то какой у них, дача какая-то обалзенная. Родные, напоминаю, то, что в этом году я в жюри конкурса Playboy, и я выберу ту самую девушку, которая попадет на обложку журнала. Также для девочек я специально подготовил очень каверзное задание, нужно было креативно пригласить на свидание мужчину. Как они с ним справились, смотри скорее на сайте, свайпай. Не получается, просто девушка с толпы попала на обложку Модного журнала вот так вот, не получится. Ребят, поставьте лайк. Смотрим. Я погладила тебе рубашку. Ну, она мятая? Ну я гладила. Так она мятая. Я больше ничего делать не буду. Она в 6 утра встала, чтобы тебе рубашка погладить. Погладила и порвал ее. Нафиг. Я очень долго думал и наконец-таки решился. Видит Бог. Хочешь, хочешь замуж, угадай, где кольцо. Я хотел, Но не судьба. Не судьба. Как тебе, Катюш, у нас в гостях, хорошо? Печеньки наши кушаешь. Пора бы уходить. Почему? Я-то не против. Вот Олю Геннадьевна против. Олю Геннадьевна, вы против? Да, конечно, мне тут за вами убирать. Так, Катюш, пора. Ублю. <пора> Надо сначала переключить передачу. Вот так вот переключить передачу. А нет, нет, нужно сначала вырулить. Вот так вот надо вырулить. Сначала. Слушай, что ты делаешь с машиной? Ты, Калин, может быть, ты себе уже парня найдешь? Пора уже, да? Да. О, Женька, спасибо большое, а тут с парковками жопа. Ой, да я вчера все сейчас. Спасибо, да, да. Ходи, да, я Переночевал ради Карины на улице. Женя тоже. Вот то самое чувство, когда даже у чайки есть свой собственный домик. Видимо, пора и мне покупать собственное жилище. А вы говорите, он в свой дом живет, он снимает все. Их, смотри какая. Кому-то повезло, да? Подожди, это же твоя... Женя, это тебе повезло в этом ролике с, с Кариной. Девушка. Так я же говорю, соска какая, да? Вот такая девушка. Ну и да, в конце. <звук> Прикольный ролик вставил. Давай это самое с ТикТока свое видео. <связывая> не знаю, кто это поет, я в музыку вставлять не буду. Ну интересно просто, очень прикольно. Я не такая, а инстамодель. Кто ты? Беги, Форест, беги! Кинул бомбу и... Душман убежал. Братан, так сладкое хочется! Тебе нельзя! Давай один киндер! Один! Все, один! Один! <связывая> ты чё, выгонёшь А че? ты сам разрешил? Один маленький киндер! А я а тебя волос! Маленький да киндер! Нельзя, ты, так, так, так, так. Такой маленький киндер, что можно обожаться и наиграться внутри с ним.